Так, ребят, в работе у нас не в феврале, вот такая вот засада арки, соответственно пороги, вот. одна сторона, Нет. другая соответственно вот она такая печать вот, потихоньку начали разбирать двери сейчас все двери снимем двери крылья бампера здесь у нас запчасти сами пороги усилитель пола и соответственно накладки на крылья задние сейчас раздербаним всё. и дальше что снимем. Так, ну вот, раз, разобрали что нам надо двери сняли, крылья это заберём сейчас будем все вот это срезать накладывать и подгонять новые пороги сейчас срежем вырежем прикинем что к чему как подходит снимем так ребята ну вот вырезали подготовили тут ставки здесь порог все вырезано здесь подготовили зачистили Вырезали здесь все готовили сейчас будем накладки прихватим вот здесь арку И посмотрим, что там дальше. Так, ребят, ну вот, прихватили, здесь все приварили, крылок, порог, вообще зачистили. Сейчас вот все швы обработаем шпаклевкой загрунтуем шпаклевка вот шпаклюем и дальше герметиком еще и там уже дальше антигравием. так вот все прихватили привалили вы промазали везде, вот. заплели сейчас грунтонем и потом антигравием отобьем, вот. как-то так. Так, вот грунтонули всю нашу, сейчас будем отбивать антигравием. Вот. Все. Ну вот, грунтанули, антигравием отбили. Вот такой вот. Как-то вот так вот. Все. Всем удачи.